7 июля 2019 года. Сегодня вуньё и перевернутая урус. Сегодня явно день отдыха. Если он не совпал с вашим рабочим графиком, то придется тяжко весь день превратиться в сплошную борьбу с ленью. Вообще, если есть такая возможность, поленитесь сегодня в досталь. Сил всё равно ни на что дельное не будет. А вот порадовать себя иногда нужно, привести себя в гармоничное состояние, тем более, что в нее это руна гармонии в первую очередь. Можно помедитировать или просто побродить по лесу, размышляя о смысле бытия. Семейным парам желательно устроить семейные выезды на природу. А тем, у кого нет семьи, уделите внимание себе любимому. Потому что даже ходить на свидание сегодня тоже будет лень. Кроме того, у тех, у кого слабое здоровье, обратите на него внимание. сделать какие-то процедуры, укрепляющие здоровье. На работе лучше взять отгул или выпросить отпуск по причине того, что для продуктивной работы требуется вдохновение, а его можно найти только в отпуске, лежа на берегу моря. Такая трактовка сегодня обязательно найдет отклик в душе вашего начальника. Желаю вам прожить этот день максимально продуктивно. До встречи в следующем дне и буду рада вашим лайкам и комментариям.